Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема этого видеоурока – использование документа инвентаризации товаров на складе для отражения в программе результата проведения инвентаризации на складах предприятия. Документ инвентаризации товаров на складе позволяет сохранить данные инвентаризации, Сформировать необходимые печатные формы и является основанием для формирования документов списания недостающих запасов и оприходования излишков при наличии расхождения между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций. Переходим на закладку «Склад панели функций» и открываем журнал документов «Инвентаризация товаров на складе». Добавляем новый документ. Часть реквизитов уже заполнены в соответствии с настройками пользователя в соответствующем регистре сведений. Это организация, склад и ответственный. Для большей наглядности нашего урока выберем головной склад и заполним табличную часть документа. Нажмем кнопку «Заполнить» и заполним табличную часть остатками на складе. Давайте развернем окно формы документа на всю рабочую область и ознакомимся с результатами заполнения документа. Данные об остатках номенклатуры, которые представлены в табличной части, отображаются в колонке «Учетное количество» и недоступны для редактирования. Это значит, что при попытке что-то изменить в этой колонке у нас ничего не получится. В колонку «Количество» при автоматическом заполнении табличной части попадают те же данные, что и в колонку «Учетное количество». Эта колонка предназначена для ввода фактических остатков номенклатуры. Поэтому они должны быть проверены и изменены по результатам инвентаризации. Данные в этой колонке доступны для редактирования. То есть мы можем изменить это количество в ту или иную сторону. При изменении количества в колонке «Отклонения» вычисляется разница между фактическим и учетным остатком номенклатуры. В случае излишков результат положительный, в случае недостачи результат отрицательный. В колонку «Учетная сумма» выводится информация о суммарной себестоимости, рассчитанной на основании данных бухгалтерского учета. В колонку «Сумма» заносится реальная суммарная себестоимость, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается значение поля «Цена». При необходимости в это поле можно ввести фактическую цену, и на основании этих данных будет рассчитана фактическая себестоимость. Например, если мы изменим значение цены с 850 до 1000, в результате фактическая сумма тоже изменится. Давайте внесем несколько изменений в колонку фактического количества, для того чтобы в дальнейшем мы могли продолжить наши занятия и получить наглядные данные для примера. Пожалуй, достаточно. Следует заметить, что при проведении документ не формирует никаких движений ни в бухгалтерском, ни в оперативном учете. Однако, по результатам инвентаризации, на базе данных, которые хранятся в документе, можно сформировать документы списания товара и оприходования товара. Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, которые занесены в документ. То есть в табличную часть документа о приходовании товаров должны быть занесены излишки номенклатурных позиций, которые выявлены в результате инвентаризации, а в табличную часть документа списания товаров будут занесены те позиции, которые необходимо списать в результате проведенной нами инвентаризации. Давайте посмотрим, как это делается. Сохраним наш документ, нажатием кнопочки Записать и перейдем к вводу документов на основании. Кнопка ввода на основании «Оприходование товаров. У нас открывается форма нового документа оприходования товаров, табличная часть которой заполнена теми номенклатурными позициями и тем количеством этих позиций, которые в нашем документе инвентаризации в колонке отклонения имеют положительное значение. Давайте проведем сформированный документ при помощи кнопки «Провести» и посмотрим движение документа. Мы видим сформированные проводки по оприходованию излишков на счет 201 корреспонденции с 719 счетом. Немного подробнее с документом оприходования товаров, как и с документом списания. Мы познакомимся чуть позже. Сейчас же закроем документ и сформируем на основании текущей инвентаризации документ списания товаров. Программа формирует, казалось бы, практически полностью заполненный документ списания товаров, но для этого документа необходимо на закладке счета учета обязательно указать счет списания. В данном случае предлагается использовать 947 счет Нестачи и втраты витпсувания цинностей Выбрать аналитику, статью затрат Из группы Инши оперативной Втраты и Нестачи И указать налоговое назначение затрат В данном случае это хозяйственная деятельность После этого мы можем сделать попытку проведения документа Документ благополучно проведен Посмотрим проводки документа. Так как в настройках учета у нас указано использование и 8 и 9 группы счетов затрат, у нас формируются проводки с использованием соответствующих счетов 809 и 947. Закроем окно результатов проведения. Закроем документ списания товаров. Документ инвентаризации товаров на складе позволяет формировать две разные печатные формы. Одна из них – акт инвентаризации товаров на складе, который в большой степени является прямым отражением табличной части документа. В нем указаны наименование товара материальных ценностей, количество фактическое, количество учетное, цена, сумма и сумма учетная. В подвале документа указывается итоговая фактическая и учетная суммы. Также возможна печать инвентарной описи по форме М21. Как мы видим, для правильной и полной печати этой формы необходимы данные о составе комиссии. Состав комиссии можно определить на закладке Дополнительно. Данные о составе комиссии можно формировать двумя разными способами. Первый способ – последовательное заполнение полей членов комиссии из списка сотрудников. Заполним соответствующие реквизиты. Как видим, можно заполнить произвольный состав комиссии, непосредственно выбирая каждого члена председателя из списка сотрудников. Но есть и альтернативный способ, который позволяет заранее создать несколько разнообразных составов комиссии для разных целей ведения учета и управления предприятием. И затем использовать эти данные при формировании документов. Нажмем кнопку «Выбрать состав комиссии». На данный момент в списке регистра сведений состав комиссии нет ни одной записи, не беда, давайте создадим свою. Добавляем запись, открывается окно ввода данных, в котором по умолчанию подставляется наименование фирмы, остальные данные мы должны внести самостоятельно. В поле комиссия выбирается одно из названий комиссии, которые существуют для предприятия. Данные конфигурации, еще ни одна комиссия не создана, поэтому здесь тоже добавим новую запись и назовем комиссию «Комиссия по инвентаризации». Выберем этот элемент справочника в наше поле «Комиссия» и заполним состав комиссии. Выберем председателя. Первого члена комиссии, второго члена комиссии, третьего члена комиссии и запишем данные. После чего закроем окно и в окне выбора состава комиссии нажмем кнопку «Выбрать». Так как у нас в документе уже существуют заполненные реквизиты, Система предупреждает нас о том, что они будут заменены. Подтверждаем свой выбор и в результате видим, что все поля, необходимые для формирования комиссии, заполнены. После чего мы вновь открываем форму печати инвентаризационной описи по форме М21, записываем документ, опускаемся вниз и убеждаемся в том, что все поля для подписи членов комиссии заполнены. Закроем нашу печатную форму, закроем документ «Инвентаризация товара на складе» и подведем краткие итоги. В конфигурации «Бухгалтерский учет для Украины» настроен простой и эффективный механизм проведения и регистрации результатов инвентаризации запасов который позволяет максимально автоматизировать процесс списания недостач и оприходования излишков, получения необходимых печатных форм документов в разрезе организаций и складов предприятия.